Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести, Словом можно продать и предать, и купить, Словом можно проразящий свинец перелить. Громадной силой слово обладает, Им можно ранить, можно и убить, Им можно вылечить, коль слову доверяют и к жизни с того света возвратить. первично мысль, материя, вторична, но мы бездумно что-то говоря, смысл не вникаем, все нам безразлично, а слово «мысль» задумано не зря. Вначале было слово, все мы знаем, жизнь с началась, вот правда где, но почему тогда не замечаем причину всех страданий мы в себе? Вся сила сплетен. Ябит, сквернословья, разрушила дотла наши сердца. О, если б знали мы, энергии сколько потратили, Болтая без конца, не понимаем, как нас разрушают. Пустая мысль и праздный разговор, Они нам жизни дней не прибавляют, Они выносят свой нам приговор. Настало время думать необычно, Лишь позитиву дай ты в жизни ход, и помни, человека мысль первична, что ты задумал, все произойдет. Ошибается каждый, признает ошибки мудрый, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящий.